Гость народной волны Хороший гость Общительный гость Сегодня вновь у нас в гостях Инфоцентр Чикаго Повезло тем, кто смотрит нас Не только слушает, но и смотрит У нас сегодня тут весело и красиво В студии Анна Лихман и гости. Гости вы представите сами. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, рада быть в студии. Огромное спасибо вам, Сергей, за то, что даете возможность нашему центру быть у вас, рассказывать о такой новой информации для э, иммигрантов. А сегодня мы как раз знакомим не только с бизнесом, с таким женским бизнесом и расскажем об услугах, потому что инфоцентр Чикаго сотрудничает э, с разными бизнесами, предоставляем не только работы, а сферу услуг для других бизнесов. И сегодня э, я с удовольствием рада пригласить э, наполовину транспортную компанию, как мы сказали, потому что Анастасия приехала на настоящем траке сегодня на радио мы позже выложим э, фотографии и я хочу представить это safety компания предоставляющая услуги для транспортных компаний предоставляет услуги э, и немножечко э, вот и историю свою, потому что а, просто удивительная твоя история да, от водителя трака, диспетчера и вот в такую компанию Да, на самом деле я нечаянно в эту сферу попала, я была графическим дизайнером в Нью-Йорке, потом я вышла замуж и мой муж решил сесть на трак ну и мы переехали в Чикаго, потому что для трака это самое лучшее место для всех, это центр индустрии, мы переехали сюда, он выучился на трак, мы сели на дорогу, и пока он ездил, я отдыхала, находила работу, пыталась найти себя, и так получилось, что в один момент у него права пропали, <с> у него осталось suspension, он не смог ехать и получилось так, что я сдала на права чтобы мы могли дальше ехать и зарабатывать а потом мы ездили очень долго тимом, где-то год с половиной и параллельно, когда мы начали ездить как команда я начала понимать, что я хочу больше, я хотела понимать, как диспетчер работает, мне было это очень интересно я люблю сейлс, для меня продажи это очень была интересная тема, и я стала диспетчером, сначала с маленькой позиции, я только диспетчировала Наш трак учился на личном опыте, на личных деньгах, потом постепенно начала ну, набирать траки, работала диспетчером очень долгое время. А потом, с пять лет спустя, когда ты уже пробыл и водителями, и диспетчером, и уже как-то все пропробовал, тебе начинает это все чуть-чуть приедаться, я решила себя попробовать сейфти, мне сейфти очень всегда интересовало, особенно потому что это, как по мне, это человек, который решает все проблемы. Я такой человек, я выросла здесь из 7 лет, поэтому у меня английский хороший. Много людей, с которыми я общаюсь, у них английский иногда не такой хороший. И они всегда спрашивают, Настя, можешь ты там пойти в банк со мной, или решить за машину, или я хочу что-то купить, но не знаю, или почитать контракт, или разобраться за то, за все". я начала постепенно разбираться с такими проблемами, и мне понравилось, я поняла, что мне нравится это часть работы и я пошла в сейфти а сейфти это все что есть это траковая компания это ты решаешь для них все вопросы все желания всего характера чтобы они могли функционировать и хорошо работать Буквально в, в предыдущих программах мы много говорили о том, что можно выучиться на сэфте, выучиться на диспетчера, получить возможность, когда получают документы, все получить возможность CDL сдать. И как раз ты сегодня просто живой пример, как это работает. И не случайно ты, потому что мы много уделяем моменту женщинам, женщины более настойчивые, И сейчас... Кстати, что касается эмигрантов, больше женского, да, э, женской половины, приезжаю. да, <смех> и э, у них будет возможность получать сидел и вот поделись своим опытом, что вот это не то, чтобы легко, но это возможно. Ну, при любой работе, я думаю, что легкого ничего нету, когда вы начинаете новую работу в любой сфере, это всегда трудно, и самое главное, это не сдаваться, это быть внимательным и аккуратным, и если не получается сразу… Но получится это все практика это все набивать руку и ехать дальше нету такого что кто-то едет идеально даже мужчины не сразу садятся на трак и хорошо едут всех это бывает трудности особенно если вы хотите в этом всем развиваться то как бы я думаю что женщины уже преодолевает транспортный бизнес уже очень много женщин которые работают и в диспетчерской э, сфере и в сейфти сфере и в бухгалтерии особенно это почти всегда женская партия выступает но водитель целей стало очень много женщин и я поддерживаю это все если у вас будут какие-то вопросы или вы хотите знать с какими школами можно поработать как в это все попасть какие нужно для этого requirements то и здесь вот минуточку внимания можешь назвать свой номер телефона который, по которому можно обратиться мы конечно потом после видео выложим конечно. да назови да. пожалуйста 973 пять 295-8545. Это мой личный номер, Вы можете звонить в любое время, писать о ками как вам будет удобно, с радостью отвечу на все вопросы, которые у вас есть. Настя, вот я тоже из опыта рекламы в соцсетях, я вижу очень много компаний, очень много предложений услуг, сэфти. Угу. Чем ты отличаешься, чем твоя компания отличается от других? Очень хороший вопрос, да, есть очень много компаний, которые предоставляют те же услуги, но я знаю этот бизнес внутри, я понимаю, что такое быть водителем, я понимаю, что искать, когда у вас приходит водитель на э, подписку документов, какие знаки подают, что это хороший водитель будет или плохой, при этом всем я сейчас получаю consortium license, так что недалеко, но через пару недель у меня будет возможность делать драг-тесты на месте, как бы, если вы будете работать со мной, то у вас все будет инхарктивно. House. У меня есть страховая агентство, с которым я в партнерстве, они с вам, вам смогут предоставлять страховки, все наниматели, водители, драг-тесты, все проходят в одном здании, как бы лучше по конвененсу по удобности, я считаю. Это мы говорим, вот если уже есть траковая компания или транспортная компания, mm -hmm. да, вот удобство с тобой сотрудничать, а если вот в недалеком будущем есть какие-то планы, скажем, Конечно. у женщин, вот как бы э, вот ты себя сейчас уже начала продавать, <laughs> Мне, кстати, созрела такая идея, мы можем какую-то даже вот встречу какую-то отдельно да, для тех, кто, кто только шикарно. планирует, да? Mm -hmm. Да, ну, и. Очень много людей развивается. Даже сейчас при нынешнем рынке все говорят, что цены упали. Цены всегда падают и поднимаются. Это нестабильный маркет. Он всегда то выше, то ниже. Просто главное держать расходы на плаву. Если вы хотите открывать новые компании, на самом деле вам не так нужно много денег для этого всего, как все представляют. Это всего лишь ну, где-то 3000 тысячи образно, чтобы вы смогли открыть свою транспортную компанию. Всего лишь? Угу. Если не считаете, наверное, не значит приобрести траки, это компания, которая обеспечивает работу. это просто работу. Все верно. Сам трак вы покупаете либо в кредит, либо вы берете под финансирование, либо под кэш, ну, как вам будет удобно. Но, в принципе, каждый человек может открыть свою компанию и спокойно вести свои дела. В этом-то и удобность в моей службе. Если бы нанимать человека, который будет сидеть в офисе, то вы платите им минимум по 1000 долларов, 1500, плюс-минус 1 Это в неделю. В неделю, uh -huh. все верно. А мне вы платите между шесть и 800, 1500, в зависимости от количества траков в месяц. Uh -huh. Как бы у вас одна недельная зарплата для человека походит э, уже на расходы, а три у вас эконом очень интересно скажи пожалуйста вот ты назвала от водителя диспетчера то есть у тебя такой путь за, за это время были ли какие-то не знаю интересные истории может быть даже вот ты хотела либо остановить свою работу либо тебя это еще больше вдохновляло вот именно какие-то яркие события ну работа водителя всегда интересно я заезжала иногда в такие места что там никому Нету. Я думаю, что самая интересная история для меня, это когда я грузилась в Северном Иллинойе. У нас в Иллинойзе в штате есть подземный, подземный холодильник, но он сделан полностью из скалы. Как бы если ты э, заезжаешь туда, вот, ты заезжаешь на траке на огромнейшем самае в середину скалы, и ты там едешь, и там такие лазейки, которые идут вокруг, и, и доки, которые ты стоишь, и все поддерживается под землей. Как бы ты спускаешься на несколько тысяч метров на траке в тугой дороге, и в камень въезжаешь, загружаешься или выгружаешься, и потом едешь себе дальше. Вот для меня такие эксперименты были очень хорошими. Плюс, когда я работала водителем, я же, опять-таки, не сама работала, я работала в паре, но у нас был такой момент, мы ехали, наш навигатор завез нас на 90 градусов поворот. И получалось так, что это было Миссисипи, там улицы очень-очень тоненькие, очень маленькие, если ты туда заезжаешь вперед, ты там не развернешься никаким образом. Мы заехали на скалу 90 градусов, я помню, я сижу в пассажирском сидении на этот момент, я смотрю вниз, а у меня вот так обрыв идет вниз скалы, И я думаю, вот это мы все, мы уже приехали, это финиш. Я улажу из этого трака, у меня на тот момент Муж ехал за рулем, он говорит, ты будешь идти, а я буду ехать. Я говорю, хорошо. И вот я иду сзади этого трака, две мили, задом наперед и говорю, лево-вправо, лево-вправо, чтобы он мог отдирижировать трак, задом на, из этой скалы Сергей, вы видели, как она сказала Отдирижировать этот тракт. То есть это вообще, это творчество просто Да, это было очень интересно Это очень было забавно Когда я работала диспетчером Диспетчерство на самом деле есть очень много хороших Очень много смешных, очень много плохих историй Есть очень много приключений Я думаю, что самое интересное Это насколько люди садятся без языка Если вы боитесь, что вы сядете на трак У вас нет языка, не боитесь все это делают, у нас водители вообще не знают английского, и все нормально. У меня был Тим, ну опять-таки партнеры, были два, две мужчины, они чуть-чуть постарше были, и они сели на трак на Флотбэде. Флотбэд это открытые грузы, возят разные. Характера. В, на данный момент у них был металл. Металлы, доски, такие э, листы. листы, спасибо вам большое. <laughs> Металлические листы. А на английском металл ⁇ steel, Стил обычно называется. Ну, они взяли груз с Калифорнии, едут на Чикаго, в Аризоне их останавливают. А на тот момент так получилось, что этот трак пару месяцев тому назад был украден водителем и был заявлен в розыск. И когда полицейские остановили водителей в Аризоне, они говорят: "Диджус Тилд вы украли этот трак. Они говорят: "Ну да, у нас стел, да, у нас стил". Их, получается, нечаянно арестовывают на дороге, забирают в участок. Они ну, получается, под арестом Что они украли трак Они звонят компании в панике, в ужасе Не знаешь что делать Мы им объясняем, а почему вы сказали, что вы украли? Они говорят, ну мы слышим стил Ну стил, это стил Мы думали, что они за груз, а они за трак рассказывают Потом была история Опять-таки в команде В команде всегда самые веселые истории Были два Не те же самые мальчики Были другие мальчики Они ехали, ехали, ехали ехали. Один заехал на Рестерию остановиться, там, пойти в туалет, возвращается и уезжает. Второе, в то же время он спал, он проснулся, он тоже самое, пошел в туалет, но он как-то не вышел вовремя, они не, не пересеклись, и он выходит, и он говорит, я вот так в трусах выхожу, в майке, я стою посередине непонятно где, телефона нет, ключей нет, кошелька нету, ничего нету. И он говорит, А что мне делать? Ну, он берет и идет по дороге, чтобы как-то куда-то дойти, чтобы ему помогли. Останавливает его полицейский, они дозваниваются до компании. Шеф звонит водителю и говорит, ну, что вы там, как вы? Он говорит, ну, хорошо, едем, без проблем. Он говорит, классно, а дай напарнику трубку. И тот такой дает, а там никого нет. Он говорит, а я не знаю, где он. Он потерялся, он говорит, как может человек потеряться? Ну, бывает. Да, интересная, конечно, история. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас как одна менеджер, я сейчас уже больше переключаю ага, вопрос на компанию, на компанию sí. да, возможно, у тебя там еще, ты всплывешь какими-то историями еще, <с> <с> то <с> тоже делись, скажи, а сколько, вот ты одна в компании работаешь, сколько есть возможности? какое количество машин ты можешь менеджить? Ну, и по личному опыту, э, под 10 компаний спокойно могу, если у каждой компании по 20-50 траков, то это угу. можно спокойно. На самом деле, в будущем я бы очень хотела нанять еще людей, которые будут помогать э, развивать это все со мной, потому что, как бы там ни было, один человек все-таки классно, но в команде всегда лучше перестраховаться. Еще раз, сколько компаний э, можете? Где-то 10. 10 минус. компаний, в которых там 20-50 машин да. а, это где-то 150-200 траков ориентировочно, плюс-минус я, я просто не имею представления, очевидно, поэтому эти цифры меня несколько смутили так, Очень как это можно У меня всегда ассоциация машин... как блины. Вы когда-то делали блины? Вот это я могу делать. Ну, вот вы делаете блины, вы вот, и главное, чтобы на сковородку вовремя, и главное перевернуть вовремя. Ну, да. И вот вы вот так делаете. И вот Это тот же самый концепт, когда ты работаешь в любой так транспортной так Это получается 24 часа в сутки, на самом деле. А это скажи, если, если у водителя возникают вопросы, какие, ну, мало ли ситуации какие-то. Приехал разгружаться, никого нет. Приехал загружаться, никого нет. Тут полиция остановилась. Там еще что-то случилось, там с машиной что-то случилось. Если э, люди, особенно если новые, теряются, не знают языка, они, они тут же да. вам это как доктор на кол. Yeah. <laughs> да, вот это диспетчерская работа, если честно, а Диспетчеру он полностью на связи с водителем, если у водителя какая-то дилемма, первый звонок всегда диспетчер, потом передается либо по ремонту вопросы на флит-менеджера, либо если авария, то ко мне вопросы На самом деле, когда я работаю с компанией, они отвечают за диспетчерскую половину, я просто отвечаю а, за их безопасность У, да, у чтобы... вас разделены как бы функции Да, все верно, я отвечаю за то, чтобы компания была в легальном стандарте, каждый год на разные... Да, регуляции. И под эти регуляции мы должны, как транспортная компании попадать. Аудиты сдавать, если нужно. И в ту каждый квартал файлать. Э, вот эти annual Л updates, Логбуки вот эти вот. Логбуки, уточнять, что они правильно едут и что все... А пользуются по-прежнему э, тетрадками или Нет, уже пошло все? в электронное все, все уже электронизировано. Это уже уже с какого года? И это уже Я все. помню, у нас До была компания, которая у нас лет, рекомендовала которая делала софтвер для, для лукбуков да, да, есть очень много сейчас разных лукбуков Знаю, что у всех есть разные предпочитания, но все перешли на электронные Если честно, это очень удобно для водителя, потому что я помню, когда я писала эти все лукбуки mm -hmm. То это каждая ошибка сначала, <laughs> так что не совсем Но она просто много времени занимает А там уже готовы, как бы есть да, паттер, все верно. вы просто чек да можно, вы ну, типа... там вы вырисовываете как водите там есть такая уже нарисованная вам табличка вы ставите если вы например едете вы наставите на драйв она уже за вас будет писать mm -hmm. что вы едете когда вы останавливаетесь а вы говорите что там вы идете во duty или он duty как бы у вас так а когда было. полицейский останавливает и не дай бог там проверяет, проверяет вы в это отмечаете ноутбуки да вы это отмечаете что вас остановили потом вы отдаете лукбу и manual это объяснение как им пользоваться Офицеру, Офицер там идет сам, рассматривает ваш лукбук вместе с Биллов Лендингом и те грузы, которые вы везли за последнюю неделю. Как-то отразилось, я полагаю, ну это такой скорее риторический вопрос, общая ситуация экономическая как-то отразилась на компаниях, на транспортных? Вот Конечно. То что, то, что сейчас происходит, во-первых, с ценами на горючее, во-вторых, и грузопоток, наверное, уменьшился. И я слышал, не знаю, насколько это правда, вы можете подтвердить или опровергнуть, что некоторые владельцы траков, у которых в собственности машины, стали значительно чаще отказываться от каких-то работ, потому что это становится не очень финансово да. выгодным то есть они начинают как бы смотреть или да или нет потому что там скажем сколько будет стоить доставить груз из а, чикаго скажем в калифорнию куда-то 1010 наверное но ну, не 1010 10, но это 2016 год те которые были в транспортном бизнесе в это время они уже видели эту ситуацию они уже это прекрасно понимают Опять-таки, нас дизель -то в то время не был таким высоким, поэтому нам было чуть-чуть легче, но все адаптируются. Драковая компания не понимает, что когда получается так, то начинается прижиматься чуть-чуть ремень в разных атмосферах. Водителей нанимают посерьезней с большим опытом, с большим желанием работать и пониманием, что им нужно ехать и хорошо работать, а не отдыхать. Если перед этим, то нанимали всех и рынок да, был хорош. Да, буквально хороший. совсем недавно была да. проблема, некому было возить, водителей не хватало, да. готовы были брать там 21 год и сажать на траке. Все верно. А теперь совсем наоборот. Совсем было. Да, это был, ну теперь совсем на, наоборот. Очень много владельцев траков начали продавать свои траки, потому что они не могут с билами справиться им труднее. Когда у вас 5-6 траков, и один, например, или два стоят, то у вас это меньше процентов бьет по кошельку. А если у вас только один трак, и вы едете, вы не едете сам на себя, а вы ставите туда водителя, то, конечно, вы не сможете ну, вывозить то, что вам нужно финансово. Ну, это хорошо, если честно. Это обновляет бизнес, это дает людям, тем, которые должны как бы выжить, Разви выживать, развиваться, да, развиваться да, да. тем, которые... Ну, для кого-то это новые возможности. Конечно, это всегда новая возможность. Это Если вы хотите покупать трак, пожалуйста, не останавливайтесь на том, что у вас, не дай бог, не получится из-за рынка. Рынок всегда падает и поднимается, есть сезоны, есть разные эквитменты, особенно, если вы работаете на Семайе, и вы работаете как оннер-оператор. Я знаю очень много оннеров-операторов, которые посезонно работают на разных эквипментах. Зимой он на драйвене, осенью он на флатбеде, потом садится на рефера, когда лето... А вот у меня с этим вопрос. Да. Смотри, вот рассмотрим ситуацию. Да, вот сейчас человек получает права, сидел, uh -huh. и что ему делать? Идти работать в какую-то компанию, либо покупать трак? Что, что лучше? сто процентов идти работать. Во-первых, вы учитесь на чужих деньгах а не на своих, это как бы из личного опыта. А с другой стороны, вы хотите понять, если это ваше или нет, потому что купить трак вы всегда успеете, заказать его и вложиться в 200 тысяч, которые вы потом будете долгое время отрабатывать, это легко сделать, а это хотеть ехать, и этим всем заниматься это совсем другая атмосфера, это совсем другие ощущения. Не каждый человек выдерживает или может ехать сто, столь долгое время на дороге. Это совсем другое понятие. как бы Это вы едете за рулем, вы должны ответить на смс-ку, не трогая телефон, потому что это противозаконно, ответить на телефон, если вам нужно, чтобы договориться с диспетчером или ввести что-то в карту. Параллельно у вас, конечно же, есть планшет для фильмов или музыки, потому что ну как без этого, вы же... 24 часа в сутки в траке, как бы, а если что-то нужно, не дай бог, достать с холодильника, это тоже, ну, надо еще туда дотянуться, как бы, это другая жизнь, это другая практика, это другие вообще ощущения, как бы, у вас дом превращается на колесиках, вы мыетесь на тракстапах, у вас каждый день новый вид. У нас сегодня замечательная передача, красивая, веселая, содержательная, она, она получилась и по форме, и по содержанию, скажем так. И очень жаль, что время так пролетело быстро. Серьезно? Да, да так к сожалению. Так а <смех> поэтому, поэтому придется возвращаться, придется еще раз. А, потому что, наверное, не, не все рассказали, не все вопросы были заданы. Да, да. Ну прежде чем прощаемся, надо... Да, Еще раз <свят> расскажи о себе, где тебя найти, вот номер телефона, конечно. какие услуги можешь повторить, Хорошо. конечно. Без проблем. Самый легкий способ это зайти на Facebook. Там есть вся моя информация, там есть мой email адрес, мой номер телефона. Если вы хотите меня найти по телефону, то номер телефона 973-295-8545. Мой email адрес это drive safe consulting at gmail.com. Я всегда готова ответить на вопросы, даже если вы не хотите стать еще клиентом, или у вас есть еще интересы, вы еще не знаете, как развиваться, всегда рада хотя бы на консультацию, чтобы мы смогли с вами обсудить то, что вы хотите Ну а в крайнем случае позвонить в инфоцентр Чикаго по телефону 312 восемьдесят три и вам обязательно расскажут, подскажут, сведут да, обязательно. Да. Спасибо большое за эфир. Оставайтесь всегда с нами каждый вторник в 4 часа и э, по номеру телефона, который указали. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое.